Привет, дорогие друзья, подписчики, ну и зрители. Меня зовут Тайна НЛО. Сегодня я вам покажу самые страшные видеосюжеты, которые засняли на несколько месяцев вперед. А именно то, что вы сейчас увидите, вы не поверите. Кто снимал, я вам расскажу. Это Майк. Он проезжает по всему миру и снимает объекты НЛО. И вы не поверите, он утверждает, что все правители любой страны имеют связь с инопланетными существами. На протяжении нескольких десяток лет никто про это не верил. Но теперь случилось то, что и должно было случиться. Досмотрите да этот необычные видеосюжеты конца если у вас есть вопросы или комментарии или путешествия или вы сталкивались с необычным явлением пожалуйста присылайте мне на почту все социальные сети instagram facebook twitter youtube и остальные вы видите в описании видео подписывайтесь не ленитесь ставьте хотя бы колокольчик чтобы вы не пропустили ни стрим не новый видеосюжет. Мое путешествие о том, что я, дорогие друзья, показываю реальность того, что происходит по всему миру. Никто про это не верит. Не верят и то, что природное явление вызывает именно объект НЛО. Военные необычные конфликты появляются в тот день, когда появляются неопознанные летающие объекты. О чем я говорю? В общем, Посмотрите сами и вы удивитесь, что реальность еще ближе, чем вы думали. И они что сразу опа надо? Ну, в школу поехали. Да, на школу поехали. Да, да, да. Может, там пиздец, что ты... На череносек хватает, пока деньги есть, но на твоих только нет. Нет, а на твоей карте...